Отдельный привет всем, кто посмотрит на записи на YouTube и зрителям, которые есть в прямой, в прямой трансляции. А, пробуем провести серию игр «Что, где, когда?» лучше в домике, посмотрим, что из этого получится, ну, и, собственно, протестируем платформу, на которой сейчас все это происходит. Сегодня с нами играет команда знатоков. Сборная команда из Беларуси, Литвы и России, команда Галины Поктовской. В составе Вадим Кузьмич, инженер из города Ладуйск. Алексей Дударев, программист из Москвы. Олег Овчинников, журналист из Москвы. Олег Волков, системный администратор из Вильнюса. Александр Лавринов, предприниматель из Москвы. И Галина Поктовская, капитан команды. Банковский работник из Самары. А пока нам вначале не понадобятся какие-то дополнительные раздаточные материалы, мы сделаем нас покрупнее, всех видно и слышно. Ну и, наверное, мы можем, мы можем начать. А первый вопрос нам прислал телезритель Алексей Лусинков из Москвы. И, внимание... Черный ящик или, в нашем случае, красная кастрюля? <связывая> Госпожа Бактовская, как вы думаете, кто в вашей команде больше всего любит спорт? А, знаете, господин ведущий, я думаю, что все, кроме меня. Это прекрасно, потому что первый вопрос будет на спортивную тематику. И, собственно, Алексей Лосенков из Москвы нам рассказывает про то, что комментатор бейсбольного матча отмечает увеличение количества попаданий мячей в зрителей за последние 10-15 лет. И в качестве причины упоминает, что, что у нас ящики. Время. Что значит попадание в зрителя? Это хомрун? Хомрун. Да. Убивается мяч, он вылетает. Что должно отвлекать? Смотрите, может быть, не смотрите. Акселерация. За игрой, а что-то там, например, в телефон залипают телефон, или снимают или целую делают. Поэтому они не следят, что в них летит мяч, и они, а, ну, это хорошо. Типа отвлечены и в них попадают. то есть на вспышке да. отвлекаются а, и слепят, и поэтому. Попадали. Или мне кажется, либо просто ну, они... про они именно попадают или, или они летят в сторону зрителей? Увеличение mm -hmm. чего? Yeah. Yeah, ну, то есть, ну, то есть мячик, раньше они их ловили, а сейчас руки заняты смартфоном, поэтому а, они попадают. Да. Я так Неяли. понял версию. Да. Но да. это если, если мы правильно поняли... А в, если кусу, вопрос да. в том, почему мячи больше летят? Почему хоумранов стало то, больше, зрители. если в принципе... 50? Ну, допинг какой-нибудь сильнее стали безболисты. Таблетки? Мельдониум, да. Друзья, ваша минута вышла. Госпожа Пактовская, да, кто господи. будет отвечать? Ну, попробую ответить я, так как версия общая, командная. Мы склоняемся к тому, что в вашем круглом красном-черном ящике лежит что-то с фотокамерой, либо просто фотокамера, либо смартфон с фотокамерой. Ваша версия понятна. На самом деле история заключается в том, что за последние 10-15 лет мечи не стали чаще лететь в сторону зрителей, не увеличилась дальность полета мечей. Но раньше зрители чаще от мечей уворачивались или просто их ловили. А теперь они, соответственно, отвлекаются на свои гаджеты. Смартфон или мобильный телефон лежит у нас. в... В нашем черном ящике и мячи стали чаще попадать в людей 1-0 в пользу знатоков. Конечно. <свят> а мы так можем. Ура, ура. А, второй вопрос нам прислал Арсений Голубь из Москвы, наш телезритель. Но а, Арсений... Прислал нам несколько вопросов, господин Дударев. Как вы считаете, обладаете ли вы таким качеством, как удача? В некотором смысле, да, в некотором. Нет. И отлично, потому что Арсений прислал нам четыре разных вопроса, они все в чем-то интересные, но по сложности, пожалуй, разные. Задайте, пожалуйста, цифру от 1 до четырех и посмотрим, что вы сами себе выберете. Я думаю, три. Номер три. Хорошо. Этот вопрос Арсений написал вместе с другим телезрителем Кириллом Волковым из города Галицы. Вот, соответственно, они рассказывают нам историю про то, что во времена Российской империи был дворянский род Икскуль фон гиндельбандов, ну, которых иногда называли без приставки фон, но это не столь важно. Например, Карл Петрович Икс Кульфон Гиндельбранд был послом в Италии. Один гид, ведя экскурсию для юного в ту пору Кирилла Волкова, который является автором этого вопроса, назвал эту фамилию хорошим им. Вот чем же им? Назовите его. Время?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 что или мужского, может быть. Заклинание. Да, Он или оно. Так, Пароль, алкотестер вам не нравится? Ну, для человека. Не, юный, юный, да? Окей. Да, да, да. Родовое слово. Что-нибудь слогопитическое. Пароль? Пароль. Блин. 50. 50. Именно баговариваем, вот это уже было рядом, может быть. Но вот как это Тренажер. Тренажер. Yeah, okay. mm -hmm. Минута вышла. Госпожа Пактовская, кто из вашей команды будет отвечать? Mm -hmm. Я думаю, что ответит Александр. Mm -hmm. Так, Александр. Mm -hmm. Просто а, ну, я тогда отвечу, что он ему посоветовал выбрать это в качестве пароля. Ну, такое сложное слово. Ответ – ваш пароль, и он понятен. А экскурсия происходила в Киеве на Шелковичной улице, где как раз был дом баронов-домовладельцев Икскульфон Гиндельба-Брантов. И 15-летний на тот момент автор вопроса смог успешно пройти, несмотря на свой возраст, тест на трезвость или алкотест. Та версия, которая у вас была, но вы в нее не поверили. Здесь намек про возраст был как раз в обратную сторону. 1-1. А, зрители могут встать действительно свои какие-то вопросы, предложения в чате. Василий спрашивает, не начали ли мы еще. Мы уже начали. На данный момент счет 1-1 в этой схватке между командой телезрителей и командой знатоков. А сейчас будет небольшой блок а, вопросов с раздаточным материалом, поэтому мы вернемся обратно к презентации. Следующий вопрос задает знакомая многим в этой игре Жозефина Зябликова из Москвы. Госпожа Пактовская, скажите, как вы вообще относитесь к тому, чтобы давать фамилии своим домашним питомцам? Знаете, я считаю, что каждый волен развлекаться, так, как он хочет, и я попросила бы в данном случае больше уважения Жозефина Павловна Зябликова, я попросила бы госпожа Зябликова. Но это все на самом деле не имеет большого отношения к самому вопросу, потому что Жозефина Павловна Зябликова из Москвы показывает вам следующую картину. Перед вами картина «Портрет мадам Рекамье» Жака-Луи -э Давида. Уже в 20 веке Рене Магрид написал свою версию этой картины Перспектива мадам Рекамье, на которой центральное место занимает кое-что Г-образной формы. Что именно, уважаемые знатоки? Ответьте через минуту. Я, я картину не вижу, я... но я... перспектива я... это я... грунт. Там, Там, Там грунт, она уже умерла, и вы положили ее вновь сюда. это вообще не любит Он геобразный. <я>, <свист> в такой форме, у нее будет такой позвоночник потом, если она будет так сидеть, нет? Он как бы сидеть здесь геобразный а формат, потому как бы... <свист> <свист> <свист> но я картину не Подожди, вижу, <свист> <что> Мы видели, ответ да. Мы видели да, ответ, да. Господин ведущий, вы показали нам ответ. Это, это кто-то из вас его переключил? Это, это, это видимо, я. я. Я картину не видел, извините. Поэтому не хотел давать вам права организаторов. Но картину мне не показывает система. Спасибо, за то мы увидели ответ. Но гроб? Давайте, раз уж так... Пускай вот без лишних подсказок сейчас отвечает Олег Волков, я уж позволю себе небольшое самоуправство, который не, не видел картину в вопросе и не видел ответ. Но, но я не видя, я, я знаю, что есть в картина Магрита перспектива кого-то там, какой-то женщины, и там на ней изображен гроб. Ну собственно, внимание, правильный ответ. Мы сейчас как раз перелеснем. А, а вы мне расскажите, да, я Агрид <говорит> напоминает всем нам, что человек смертен. Ну, я думаю, здесь у меня нет ä, прав не сомневаться в том, что вы и так это знали и ответили бы. 2-1 в пользу знатоков. Мы, мы, мы сегодня да. не злые. Вот он. Вопрос номер четыре. Вопрос задает Александра Калинина, студентка Московского городского педагогического университета, Москва-Лондон, и прислала она нам его тоже с помощью современных технологий, а именно Инстаграма, в виде сторис. И можете заметить, что тому, кто правильно ответит на этот вопрос, Александра обещает невероятно красивую открытию. Ну, надеемся, ее, ее обещание будет исполнено. Но в любом случае перед вами есть картинка. И, соответственно, вопрос: попробуйте, уважаемые знатоки, догадаться, зачем некоторые мостовые Лондона выкладывали вот такой плиткой? Минута пошла. Чтобы вода из водостоков не да, скапливалась. Да, чтобы там не скапывали. А это я не понимаю, что там между плитками? Это трава. Трава. Нет, трава. Земель, да. вот, вода уходила вот туда, как вот в центре в Москве у нас. Вода не разольется, чтобы можно было спокойно там, ходить, не наступая вот в эту воду. Ну в промежутке между плитками и так должна уходить, она. А почему не чисто трава? Я не вижу я. А почему не просто какой-то божевой стол? Не, ну если именно мостовые, то кажется, чтобы трава уха... чтобы вода уходила, но при этом можно было уходить. Но при этом. А на столе уходить настолько густо ну, да, к да, но они немножко такого разного уровня, скажем, на каблуках по ним, по-моему, не особо пройдешь, скажем, да, если женщины. Она у самой стены, как мы ходили спокойно, туда еще кто-то по, и по этим штукам там, да, коткой да, кошки, типа, знает. Нормальный, нормальный. Просто чтобы не ходили, а, не да, подходили. Потому, чтобы... чтобы мужи не спали около дома, неудобно будет спать. Что? Что? Ага, мы спали, дома, же, спали. Он... Время вышло. Госпожа Пактовская, Госпожа... выберите, пожалуйста, кто будет отвечать. Давайте попробуем, давайте попробуем дать право ответа. Так. Ох, я прям очень сомневаюсь сейчас. Нет, давайте все-таки попробуем дать реабилит... реабилитироваться Александр. Хорошо. Александр, мы? А, ну вот я предполагаю, что бывают такие проблемы, когда вода там с крыши, Стекает и размывает э, мостовую, да. Часто делают такие решеточки, куда она уходит. Но вот здесь, возможно, сделали такую плитку с промежутками с землей, с травой, чтобы вода туда уходила, не текла дальше на мостовую, и в то же время она поливает там вот травку и уходит в землю. Никому не мешает. Хорошо. И, значит, Ваш ответ понятен. Господин Кузьмич, скажите, вы согласны с этой да. версией? Полностью. Не знаю, она, мне кажется, так, довольно такая простая, а вот с бомжами, чтобы они там не сидели, не валялись, это как, кажется, более прикольные. Я бы ее ответил. Ну. На самом деле, конкретно вот это место, это здание, это одна из ночлежек Лондона, который в том числе в своих произведениях и Джордж Орел, например, в разных описывал. Но тем бездомным, кому не хватает места в ночлежках, для них делают вот такую... Да, да. А, мостовую, чтобы они просто не спали около нее, прямо на улице, а куда-то уходили. То есть версия господина Кузьмича на самом деле была правильная. Счет два-два. Сейчас я хотел объявить 30-секундную, может быть, минутную чайную паузу, чтобы все могли перевести дух. А, но хочу заметить, что на самом деле круто, что на все четыре вопроса у вас были правильные версии. Просто. И везде удалось выбрать именно ту самую правильную. Так что, надеюсь, команда должна быть собой довольна. Готова ли команда вернуться в игру? Да. да. Мы готовы, Вопрос... Вы, Вопрос номер пять. В 60-е годы в одной европейской стране сделали огромную надпись на горе, прославлявшую руководителя. В 90-е годы эту надпись слегка изменили. С тех пор эта надпись выражает намерение местных жителей никогда более не жить под гнетом тоталитаризма. И вопрос: как выглядела эта надпись в 60-е годы и как она выглядит сейчас? Время. Какая-то страна? Какая аналогия? Лумыния, может, Челушеский? Албания да. может быть. Албания, может быть. Да. Нам человек нужен явно. В Албании, в Албании он был он верходжим. же. А, какая-то фамилия есть, которая начинается или заканчивается на да, чтобы сейчас можно было на нет а, может заменить? быть никогда? Nevermo там, типа, что-нибудь такое? Нет, она не английская, она будет... Нет. Она, будет... она, она сначала была политическая. Но стало но, да. Или Нет, нет. Вас не слышу. Не Европа, немножечко. Прославляешь это? А, ребята, не вер ходжи, не вер все. Ага, да. хорошо. Да. Это нормально. Что, давайте подумаем. Кто у нас еще был в 60-е годы да. тоталитарный? Бростита. -то. Бростита, -то, но он не особо -то, тоталитарный. <свят> Кажется, что все хорошо. И ваше время вышло. Госпожа Поктовская, выбирайте, кто будет отвечать. Господин ведущий ответит Олег Овчинников. Ну, мы подумали, что нам нужна коммунистическая страна в 60-е годы, еще та, в которой есть горы. Албания подходит под оба эти условия. Лидером Албании очень долгое время был Инвер Ходжа. И мы подумали, что его имя и фамилия, как Невер Ходжи, написанные в 60-е годы. Первые две буквы были переставлены, и надпись выглядит теперь как Невер Ваш ответ понятен. А почему вы решили, что все-таки нужно как-то в латинском алфавите, в английских словах искать ответ, а не, например, в кириллице? Может быть, из брос-тита попробовать что-то собрать, в том числе по-русски или по-сербски? Язык... Ну, не собрали. Может быть, с сербским языком проблемы у нас с знанием его. Но в любом случае, счет стал 3-2 в пользу знатоков, потому что действительно из имени НВР, поменяв две первые буквы, сделали слово never. Вопрос будет про метро. Все-таки у вас в Минске, недалеко от Логойска, тоже есть метро. Так что, надеюсь, что ситуация в целом будет для вас знакома. Итак. В 1935 году Марина Цветаева посетила Париж. После возвращения она написала стихотворение о поездке в парижском метро. Внимание, черный ящик, а конкретно опять наша красная кастрюля. В черном ящике находится то, что, по словам Цветаевой, простите, то, во что, по словам Цветаевой, был одет весь город с лба до пупа? Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Время. Там рифма какая должна быть на УПА. Какой-нибудь да. типа УПА да. или что-то такое. Ну, вот типа, что загрязнение большое, не знаю. Ну, в метро. Ну, в 35 году. Смог, ну, блин, это не Париж. А... Дождь, вот, это маски. Почему? Доп... Ну, до ПУПА, это да. до пояса, а то, почему то есть не солдат? Солдат? Почему именно СОЛБА? Это В а, 35-м, да. ну, да, да. ну, на волосах не видно. Да, до... или услышала? И весь Париж был одет в это. Вот На эскалаторе видно человека по пояс, или где-то еще там, знаю, когда сидишь в метро, по пояс тебя газеты, видят. Газеты, может быть? солдаты. Газеты, хорошо. Газета, это, да, это, да. Да. Это это помочь, да. Ну, просто, чтобы по смыслу понять, что отсюда до сюда. Ну, да, хорошо. И время вышло, госпожа Пактовская, вам нужно решить, кто будет отвечать. Отвечать, Алексей. Господин Дударев, ваш ответ. Нам кажется, что в тридцатые годы, да и вообще довольно большой промежуток времени с тех пор, в метро люди читали газеты, и кажется, что правильный ответ – газеты. То есть вы думаете, что здесь лежит газета? Ну да, ее можно свернуть и положить. Она? Действительно, все тогда читали газеты, и... закрывали они людей примерно от лба и до пупа или до пупа. Счет 4-2 в пользу знатоков. Я думаю, что пока вы успешно лидируете и справляетесь с вопросами, даже не приходится прибегать к помощи чатика и зрителей прямой трансляции, которые в теории могли бы вам подсказать. Мне кажется, что вам это и не нужно будет, вы и так успешно сможете закончить игру. А вы как думаете? Мы думаем, что рано о чем-то говорить, господин ведущий. Хорошо, ну если что, помните о такой возможности, что мы можем спросить у зрителей в прямом эфире их версии, о них напишут в чатик. Господин ведущий. А какие были предыдущие два вопроса, вы нам не сказали? А это будет следующий а, вопрос? Это, это, это вопросы от ведущего. Соответственно, в конце игры, когда будем выбирать лучший вопрос, за все текущие вопросы мы голосовать не будем, на голосование будут выставлены только первые четыре вопроса. Господин ведущий, вот раз уж мы заговорили про подсказку телезрителей, скажите, пожалуйста, мы сможем только в том случае, если счет будет в пользу телезрителей или в любой момент, когда нам захочется Конечно, в любой момент. Просто это лично мое мнение, что я считаю, что вы и так хорошо справляетесь, и она вам не нужна. Но вы вольны делать, конечно, так, как так как считаете нужным. Я вам расскажу, что следующий вопрос – это будет блиц. Вам нужно будет в течение минуты ответить на три вопроса. Сейчас такой период, когда все сидят дома, в Москве в очередной раз выпал снег, у всех много еды, у многих много алкоголя, и все как-то проводят время друг с другом, как будто бы возвращается Новый год. Поэтому у нас будет Блиц, посвященный новогодним традициям. Внимание, первый вопрос Блица. По образам Санта-Клауса считается архиепископ Николай который тайно помогал беднякам. Однажды он бросил золотую монету в дымоход одной бедной семьи. Во что, согласно этой легенде, попала эта монета? 20 секунд. Ну, куда просто... запекают монеты? Там в какой-то то ли кекс, то ли кулич? Э, английская традиция, да? Пирог да. запекают. Да, там Пирог запекают. Штудинг. Пирог. Штудинг. Нам нужны поэтому... традиции, которые после этого появились. Да. Вес Вес носок. Носок. Ну, носок. странно. 20 секунд прошло, госпожа Пактовская, ну, выбирайте. Попробует этот... ответить, Нам кажется. Монетка упала в носок, и с тех пор вешают носок, чтобы получить подарки. Ну, мне тут даже добавить нечего, это просто правильный ответ. И мы переходим ко второму вопросу Блицы. И мы продолжаем про новогодние традиции. Раз уж заговорили про очаг, про камин, то этот вопрос тоже будет с ним связан. Представьте себе новогодний рулет – такой новогодний рулет традиционно подается к новогоднему столу в Англии и Франции. Как память о традиции проводить праздничную ночь у семейного очага. Как называют этот рулет англичане и французы? Ну, ответить вам, конечно, можно по-русски. Семейный. Домашний, семейный. А почему очага? Сырой может ну слов, там, чтобы поджаривать самому. Я так и не поняла, какой именно я рулет. Он из да, да. сладкий. И... Ну, и я думаю, скорее мясной должен такой. быть. 20 секунд прошло. Алексей, не, может подавис быть, подавис вы расскажете, как, в принципе, вы представляете себе рулет? Как, как он выглядит? Наверное, он круглый. Круглое сечение и какой-то продолговатый. Правильно я понимаю? Ну, вероятно, рулет, да, его скрутили. Я рад, что вы знаете, что такое рулет, и давайте теперь ответь, ответим на вопрос. То можно перед тем, как я выберу, кто будет отвечать, Может, вы нам решите на вопрос. А, традиционно новогодний рулет подается к новогоднему столу в Англии и Франции, как память о традиции проводить праздничную ночь у семейного очага. А как называют этот рулет англичане... Ну, или французы. Ну, Ответить, неожиданно, конечно, неожиданно. можно по-русски. Неожиданная идея у меня появилась. Э -э, возможно, они называют его полено или бревно. Добавить здесь мне тоже нечего. Второй вопрос Блица вы успешно взяли. И третий вопрос Блица. Продолжим тему английских ну, традиций. Занят, себя, Английская традиция работает. требует, чтобы в новогоднюю ночь кто-нибудь пришел... И внес через парадную дверь в дом хлеб, соль и уголь. Уголь. Тогда в доме, соответственно, весь будущий год будет еда, деньги и тепло. А для чего англичане в то же время открывают заднюю дверь дома? Имя голод, ну, бедность и холод? Ну да, все холод нет, выйдет нет. на улицу в холодную дверь, может, просто что-то все плохое, какие-то себе беды? Ну, кажется, ну это традиция, они, честно, необъяснимы. Если там три э -э, реалии перечислили, то надо, как бы, кажется, что надо найти им противоположность. Чтобы Друзья, ваше время вышло. Мне кажется, самое время подумать над ответом. Пожа Пактовская, кто будет отвечать? Давайте еще раз попробую я. Раз в Новый год к нам, к англичанам, к нам тоже неплохо бы, приходят э, сытость, деньги и тепло, то, наверное, одновременно с этим должно уйти все плохое, что было в предыдущем году. И в частности, может быть, голод, бедность и холод. Ну, не буду лишнее время тянуть интригу. Конечно, вы не недобуквенно точно ответили, но у меня рука не поднимется, не зачесть вам этот ответ. Действительно, англичане открывают заднюю дверь дома, чтобы из нее ушел старый год, и вместе с ним все плохое, что было в старом году, 5-2 в пользу знатоков. Андрей Ильина в чате, есть версия про старый год, и действительно, Андрей оказался прав. Вопрос, который может стать решающим. Я знаю, что Вадим Кузьмич у себя в Логойске живет один, но вот сегодня как раз, конкретно сейчас, будет вопрос, который может стать решающим про уборку в доме и вообще про домашние дела. А можно проверить, мы вообще слышим, Вадим? Я здесь, меня слышно. Вадим, вы часто дома убираете? Я редко убираюсь дома. Во время Буду карантина мешать. многие из нас действительно сидят дома и начинают заниматься домашними делами. Ну, например, убираться просто в своей квартире. Итак, внимание, вопрос. Что опытные домохозяйки рекомендуют делать сначала горизонтально, а потом вертикально? Или наоборот? И почему? Минута пошла. Мыть окна, либо мыть зеркала, что-нибудь раз... такое. Ну, нет, вертикально. нет, нет, нет, там типа чтобы разводов не оставалось сначала. Да, В... то есть сначала вертикально, потом горизонтально. Ну, а. да, что, вот, ну, я думаю, что это будет с какой-то плоской зерной. То есть явно думаю, не думаю не либо пылесосить мы с полной просто поверхность. Пыль. А а может да. быть, все версия, горизонталь... на... горизонталь... нет, нет, нет, нет, нет, нет, я нет, что вверх, не рекомендуют менять направление нет, нет, нет, похоже на то что нам нет, нет, как нет, нет, вот нет, нет, вот что не очень Интересно. может быть. Интересно. Что еще дома есть вертикальное, либо ну, горизонтальное, какой-то плоскость, где можно что-то как бы убрать, навести порядок, типа там пыль вытереть или еще что-то? Ну, вряд ли это будет что-то связано с подметанием пола, либо мытьем а, пола. Нет, Ваше время вышло. Госпожа Пактовская, кто будет отвечать? Господин ведущий ответит Вадим. Сейчас он нам всем докажет, что он нормально убирает туда. Вадим Вы тут подумали и решили, что сначала, сначала горизонтально, а потом вертикально. Очень хорошо мыть окна или зеркала. В этом случае не будет оставаться разводов. То, что В этом случае не будет оставаться разводов. А, например, так. Скажите, господин Кузьмич, вам что-нибудь есть добавить? Пятен не будет, очень хорошо. Следов не будет оставаться от тряпок, либо какой-то другой. Ну, окна будут чистые, без каких-то либо следов, пятен, разводов. Вот господин Ильин, зритель, в чатике выдвигает версию пылесосить. Но сразу скажу, что версия пылесосить здесь ни при чем. Вы правы, что это связано с мытьем окон. Но, как в этой истории советуют опытные хозяйки, нужно изнутри, например, окна мыть горизонтально, а снаружи, например, вертикально, чтобы как раз если разводы остались, можно было без труда понять, с какой они стороны. И не нужно было лишний раз проверять и беспокоиться. Вы, господин Кузьмич, меня извините, я вам не зачту ваш ответ. 5-3 в пользу знатоков. Господин я бы хотела возразить. Вопрос был о том, что рекомендуют сделать этому а не о том, с какой целью. Почему? Я заострил внимание на слове «почему». Все-таки хотелось здесь более интересную раскрутку. Ну, счет 5-3 в вашу пользу. Вы все равно в любой момент можете выиграть. Я надеюсь, что а, принципиально вам это все жизнь не испортит, и мы просто лишние несколько минут проведем в нашей теплой компании. Внимание, девятый вопрос. В одной из... Он хочет нас больше помучить. Давайте я прервусь, госпожа Пактовская. Да? Наоборот, сейчас, чтобы немножко вам вернуть, мы не будем вот в этом вопросе спрашивать, почему, а просто попросим вас дать конкретный ответ. Да. Внимание, вопрос. В одной из индийских легенд говорится о чудесной птице, по имени Маусикар. Вопрос. Сколько дырочек, согласно этой легенде, было в клюве птицы Маусикар? Время. Семь как ног? Это радуга, например. Или какая-то как крестудок радуги, да, или как нет. Семь и так и так, да. Какие у нас есть еще волшебные числа? Три, семь, двенадцать? Через это мы будем видеть... Радугу, она летит, и у нее из клюва выливается то, что она несет, например. У нее клюв дырявый, срезали, из него будет что-то протекать. Если что-то в космосе, например, в небе, в Млечный Путь... Там... Понятно, какое-то природное явление объясняет, а какие у нас природные явления с числами? Давайте еще подумаем, связанные. Конкретно? А может... а может она все-таки поет этими по-разному по как? Понимаю, по как... Думаю, лейте, я все я равно. А не Ответ точный, да, без. От 12 скорее, 12, 12. Не... 12. Почему нот 7? В Bacta... Bacta... ну звук... Это звука фаньинот. Bacta... Bacta... А ну, короче, либо 7, либо 12. Друзья, время вышло. Я предлагаю вам решить, кто будет отвечать, и все-таки рассказать как бы историю, почему вам так кажется. Но, конечно, я не буду к этому придираться. То есть, правильный или неправильный ответ будет просто по количеству. Давайте ответит Александр. Александр. Ну, пока моя статистика ответов, конечно, неутешительна. Но я снова попробую ответить, что... Дырочек этих семь отверстий в клюве. Ну и мое предположение, что это связано с количеством цветов в радуге. И вот эта волшебная птица, возможно, летела, и из ее клюва что-то проливалось на небо и выглядело как радуга. Ваш ответ правит понятен. Птица называется Моусихар. Моусихар. Согласно той же легенде, от слова «маусикар» произошло слово «музыка». У этой птицы семь дырочек по числу основных нот. Ответ ваш, конечно, правильный. Счет 6-3. Счет 6-3, сейчас Я как мог старался. Не отобрали. <соценно> Здесь, естественно, я обещал не придираться и заниматься этим не буду. Поздравляю вас с победой. А сейчас давайте вместе со зрителями, которые есть в прямой трансляции, попробуем а, выбрать сегодня лучшего игрока и, соответственно, лучший вопрос от телезрителя. У вас на экранах должен появиться вопрос. Замени второго игрока. Да, не тот Александр. Да, действительно, это было до замены в команде а, Галины Поктовской. У нас сегодня, конечно, играет Александр Лавринов из Москвы, а не Александр Петровский из Долгов. Вот прошу э, такое прощение за то, что не успели здесь поправить. Вы тоже было? Или только зрители? А вот про видео-вопросы можно? Я не очень помню, где чей вот дальше. Ну, сейчас давай. Сейчас мы... Алексей Лосенкова был про бейсбол. Вопрос Арсения Голубя и Кирилла Волкова был про э, алкотестер и а, сложную немецкую фамилию. Вопрос Жозефины Павловны Зябликовой из Москвы был про портрет мадам Рекамье. И вопрос Александра Калинина из Лондона был про ночлежки. Да, Видно, что за явным преимуществом, как в какую сторону, не считай, на самом деле, в голосовании за лучшего игрока сегодня побеждает капитан команды Галина Пагдова. Лучший приз за лучший вопрос. Достается Александре Калининой из московского района Отрадная или из лондонского какого-то другого района. Действительно, было очень интересно. Ну и... Плюс также, что с этим вопросом знатоки, знатоки не справились. Спасибо вам за участие в вопросе. Оставляйте комментарии, если смотрите нас на YouTube. Может быть, еще что-нибудь интересное придумаем. А, на сегодня, пожалуй, пожалуй, все. Спасибо, а, спасибо, господин, спасибо, а, спасибо за спасибо. игру. Спасибо всем зрителям. Спасибо. спасибо, спасибо. И всем игрокам. Всем пока. Спасибо.